Всем привет, меня зовут Ваша и вы на моем канале Книга Леву. Правила канала очень просты. Я вам рассказываю про книгу. Кто ее знает, тот молодец. Пишите ее автор и название в комментариях. И в следующем видео я объявляю правильный ответ. Поехали. Действие происходит в деревне. Раньше она называлась по-другому. Была переименована из-за ошибки жителей. Кстати, их 20 и у всех был один дед. Они ходили в школу, играли, изобретали, путешествовали, даже с динозавром сражались. Ходили на Кудыкин гору и спали все лето. В общем, задорные ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Всем до новых встреч. Пока!